Одна из услуг, которую мы оказываем, это составление личного финансового плана. Я ее вам не навязываю, не предлагаю, но говорю, что каждый для себя, люди особенно, которые ходят куда-то учиться, да, на тренинги и так далее, это могут по крайней мере простейший план составить. Общую идею я какую-то вам так просто тремя слайдами покажу, чтобы вы понимали. Есть какие-то, но ну, это уже резюме какого-то плана вы его можете скачать на нашем сайте личный капитал там где посмотреть услуги и услуги там ну, будет например финансовый план и его пример я оттуда просто скриншоты и поделал понятно что это никто специально не делал наверняка реальный план какого-то человека которым разрабатывался в нашей компании цели у человека автомобиль разово автомобиль разово ну здесь просто была разная видимо периодичность поэтому просто человек смену автомобилей запланировал вот смотрим 23 28 то есть раз пять лет предполагает менять автомобиль когда-то он планирует по 10 тысяч в год с 28 -го по 33 там оплачивать образование сына, образование дочери будет с 32 по 37. -й. Видите, когда-то они накладываются во времени. В 32 и 33 нужно будет заплатить из-за того и из-за того, то есть в год уже будет по 20, а еще в 33 автомобиль на 10, то есть уже на тот год чуть больше приходится, а еще в 33 году у него там покупка дома. А потом когда-то он пассивный доход хочет себе, а потом когда-то супруги и, наверное, еще на пенсию разок автомобиль поменять. Вот человек набрасывает, а чего он как. То есть я всегда говорю, что финансовая стратегия это равно стратегия вашей жизни. То есть так или иначе деньги как-то завязаны. То есть у человека есть какие-то исходные данные, как-то это оценивается в деньгах, учитывается, не учитывается инфляция, сам решает, как правило говорим, учитывать, делать в нынешних деньгах, а по мере э, жизни. Э, План без учета, когда инфляция вынесена, вынесена за скобки, да он легче воспринимается. Людей пугают большие цифры, как правило, особенно которые еще не начали, не приступили там, к каким-то инвестициям. Ну и вот какой-то план его доходов-расходов. то есть Например, на старте, видимо, у этого человека было 100 тысяч долларов. План вижу в долларах, а, а, наверное, доходы человека в рублях были российских, поэтому цифры такие не круглые. 100 тысяч долларов было у него изначально для инвестирования, и вот там ежемесячно 1777 получилось. Вот, соответственно, там изначально у него капитал вот такой-то, капитал на конец вот этого месяца вот такой-то, вот по месяцам и вот можно посчитать. Видеть его расходы по годам. Тогда-то у него вот такие, такие, так когда-то в 33-м, вот, помните, я вам говорил, где-то пересекающиеся. Соответственно, все это сводится в какую-то табличечку и понимаем, что вот здесь уже в каждой строчке целый год. В этом году он будет инвестировать столько, потом, потому что здесь разовых 100 тысяч было. Потом 21 тысяча, 21, 33 и так далее. Потом у него какие-то цели, для чего, собственно, он инвестировал. Они тоже по годам, вот где-то, видимо, машина была 10 тысяч, в какие-то годы 180 и так далее. Мы просчитываем, понимаем, закладываем какую-то ставку доходности, какое-то соотношение по рискам, то есть у него какая-то доля будет условных, консервативных, умеренных, э агрессивных инструментов, которые имеют какую-то там расчетную ставку доходности, не оторванную от жизни, чтобы в плане не было такого, что... Как я вот там на примере капитализации 12% и все, и всю жизнь 12%. Такого в жизни, конечно, не бывает. И планы никогда не реализовываются. Никогда же не бывает все вот так стабильно, все равномерно. По крайней мере, это дает вам понимание, насколько вы далеки от тех целей, да, или можно посчитать, а что нужно делать. Для людей иногда это очень важно. Составить, говорят, целевой план, а что мне нужно, сколько мне нужно на эти вещи откладывать, сколько нужно инвестировать, куда и как. Для меня самое важное вот это вот строчечка сумма к инвестированию. Вот когда-то есть изъятие, да, когда мы с минусом видим, я понимаю, что у него не должно оказаться, но ну, здесь длинный горизонт, 16 лет только. Э, через 16 лет каких-то, то есть в таких инструментах, где изъятие э, ведет к э, каким-то штрафам, где к каким-то дополнительным издержкам и так далее. Видим, какой у него расчетный капитал. Соответственно, там на 4%. Я только часть каких-то слайдов вам. Ну и, соответственно, вот здесь, наверное, и будем понимать, какой пассивный доход. Вот человека там может. Вот здесь, здесь, здесь, по годам видеть, что примерно, вот он может, ну это как, бросить все, но он еще каких-то целей вот этих вот видите, с минусами у него там цифры не, не достигнет. У него уже была там цифра вот такая, это там 3 с чем-то пассивный доход, потом раз, он прыгнул на 2 700. Соответственно, вот такой расчет показывает вообще, ну, некая такая дорожная карта, мы делаем по месяцам ближайшие два года, и, соответственно, на тот срок, когда у человека, полагается, заканчивает он активно зарабатывать, ничего уже не инвестирует дополнительно, а уже только распоряжается теми деньгами, которые есть.